Поздравляем вас с наступлением столетия пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Сейчас руководители всех фракций вместе с председателем Думы открыли прекрасную выставку, посвященную этой дате. Хочу, чтобы вы с ней знакомились. 210 миллионов наших граждан граждан советской страны прошли через этот удивительный университет воспитания, мужания и формирования настоящего гражданина и патриота своей Родины. Сегодня выступающие все особо подчеркнули, что в их детстве это была самая яркая страница. Я пригласил сегодня в колонном зале Дома Союзов будет большой Всероссийский Совет вожатых всех поколений. Через два дня мы здесь, в этом колонном зале, посмотрим прекрасный концерт, который даст знаменитый ансамбль Виктора Попова, который родился во Дворце пионеров и который нам удалось с москвичами сохранить. Он сегодня развивается успешно. Этот славный коллектив радует всех детей и родителей. А в воскресенье давно уже была договоренность с президентом, он это поддержал. Мы проведем большой сбор на Красной площади, 6 тысяч придет для участия в этом сборе, 5 тысяч галстуков повяжем пионерам, которые придут, приедут из всех регионов России, Москвы и Подмосковья. Я считаю, что возрождение детско-юношеского движения имеет исключительно принципиальное значение, тем более в нынешних условиях, когда все угрозы, Гибридные войны стали очевидны для каждого из нас. Когда допрашивали фашистских генералов и спросили, как же вы умудрились проиграть войну в советской стране, когда вы подчинили все заводы, фабрики, все самолеты, все научные лаборатории континентальной Европы, схолотили армию в 2-3 раза больше, чем была у советской страны, ответ меня поразил – немецкий генерал, они сказали, мы вообще-то прежде всего проиграли советскому учителю, советскому солдату, советскому инженеру и советскому командиру. Мы даже не подозревали, что за 10 лет сумеют подготовить такого грамотного и сильного, достойного солдата и офицера. Но готовила его прежде всего семья и пионерская организация, комсомол и коммунистическая партия. Каждый второй, кто штурмовал Берлин и брал рейхстаг, были комсомольцы и коммунисты. И мы только что с вами отметили День Пионерии, отметили День Победы, который переставит в юбилей пионерии. Я хочу обратить ваше внимание еще раз на бессмертный полк. Бессмертный полк – это самое уникальное явление последнего времени. Каждая семья, которая пострадала от фашизма, Каждая семья, которые были пионеры и комсомольцы, каждая семья по своей инициативе вышла на улицы нашей страны и от Владивостока до Калининграда прошли вместе с своими отцами и дедами-победителями, живые, мертвые, молодые, старые, рабочие и безработные, все сплотившись защищали свое детство, свою правду, свою победу, защищали достойно, проявляя сплоченность и солидарность, что и является главным условием победы трудового народа. Я приглашаю вас сегодня к тому, чтобы в каждом регионе нашей державы повязывали красные галстуки, принимали пионеры, вспомнили бы эту удивительную страну. Я сегодня обратил вместе с моими вот товарищами и друзьями Внимание своих коллег Я говорю: посмотрите, что такое пионерия. Вы просто посмотрите. Рождается организация, по сути дела, на конференции Комсомольск, рождается снизу и рождается так мощно, что миллионы детей пришли в эту организацию. Не успели сформировать уже появился и журнал, и вожатые, и костеры, и пионерская зорка, и пионерская правда. Были созданы десятки тысяч пионерских лагерей в лучших местах, и всем это было доступно. Никого не отталкивали, никому не возбраняли, и все было доступно и бесплатно. Одних только железных дорог принадлежало детям почти около сотни. Я убеждал президента, когда Крым вернулся в родную Гавань и сказал, «Мост мы не сразу построим». Но если завтра вы напишите указ, что «Артек» возвращается в ЛОН Федерации и назначите нас прорабами, мы его восстановим. Я в свое время работал в «Артеке» и был в восторге от того, как организована была работа, насколько пользовался «Артек» популярностью у всей мировой общественности, со всех стран мира приезжали. И мы за последнее время вместе... Своей командой я благодарю моих товарищей Афонина и Новикова и Коломейцева, которые способствовали возрождению этого движения. Мы в Артеке за эти годы построили 60 объектов, обновили все, что только там было. В прошлом году Артек принял более 40 тысяч детей со всех уголков нашей страны и со всей планеты. Я считаю, что если возьмет этот пример каждый губернатор, и в, чьи, в честь столетия пионерии накануне летнего отдыха детей организует эту уникальную работу, мы будем все довольны, потому что дети будут заняты и будут воспитываться в духе настоящих патриотов. Я считаю, что президент скоро нам преподнесет общий подарок. В свое время я носил ему обращение всех всех без исключения талантливых людей, чтобы были возвращены пионерские дружины и организации. Некоторых смущала идеология, а ведь идеология была проста. Любить свою страну, хорошо учиться, быть крепким, здоровым, заботиться о старше, помогать ближним. Тимуровское движение родилось накануне войны, и оно помогло многим выжить в этой истории. Я когда изучал пионерские движения, был просто поражен. Знаменитый Вавилов собрал свою самую крупную коллекцию зерновых культур руками пионеров. На две трети эту коллекцию сформировали пионеры. Почти половину промышленности было загружено металломом, который собирали пионеры. То же самое и с макулатурой, то же самое со всем, что связано непосредственно с уходом за тем, кому тяжело и кому сложно живется этой жизнью. А сегодня на фоне того, когда фашизм взял нас за горло, когда снова он возродился в самой уробливой нацистско-бандеровской форме, возрождение детско-юношеского движения имеет исключительно принципиальное значение. Мне по секрету сказали, что выйдет указ или закон президента о возрождении этого движения во всех учебных заведениях. Мы будем это не только приветствовать, и все сделаем, чтобы оно широко шагало по нашей стране. Человек формируется в труде и преодолениях. Но мы должны помнить, что против нашей страны сегодня глобалисты развязали полноценную войну. Когда я услышал высказывание премьер-министра Польши уничтожить как раковую опухоль русский мир, я был поражен цинизму и вызову, который нам всем брошен. Гитлер не стесняясь говорил, что они будут делать. А это вообще решил искоренить весь русский мир. Значит, искоренить русскую цивилизацию, русскую нацию. Русские создали великое государство, которым более тысячи лет собрал под свои знамена 190 народов народностей и не порушили ни одной веры, ни одной культуры, не унизили ни одного языка. А эта сволочь пришла к власти насильно на Украине, запретила русским говорить на родном языке. 82% на Украине населения считали русский язык материнским, родным. Это вызов всем нам. Еще эта польская шлихта нам будет указывать, как жить. Забыли, наверное, тот урок, который Минин и Пожарский преподнес. Забыли? Что в наполеоновской армии 600 тысяч было, 100 тысяч поляков. Забыли, сколько они казнили красноармейцев, которых загнали концлагеря. Забыли, наверное, что Гитлер там создал самые жестокие концлагеря, в том числе и освенцы. Забыл, наверное, Маковин. Как ее? Мне не хочется ее фамилию называть. Поэтому сколько бы они там не ни были, ничего не выйдет. Русский мир за тысячи лет пытались не раз похоронить. Все они на свалке истории, эти будут там же. Но чтобы устоять и выдержать, молодое поколение должно знать историю, питать все лучшее, что было в этой истории. Самое гениальное, что было, это пионерско-комсомольское движение, которое формировало человека будущего и наша великая победа. В этом отмечая столетие, мы гордимся своими победами и все сделаем, чтобы дети имели счастливое будущее. И пионеры, новые пионеры нам всем в этом помогут. С праздником, столетием пионерии! Спасибо.